Шестая часть решения задачи D10. Мы применяем теорему об изменении кинетической энергии вот в таком виде. Сейчас мы рассматриваем вот левую часть. То есть рассматриваем кинетическую энергии всех тел, которые входят в систему вот по этой формуле. Нам осталось, чтобы вычислить эти энергии, только вычислить кинетичес... э, моменты инерции вот этих трех тел. То есть второго, третьего и пятого тела относительно осей, вокруг которых они совершают вращение. Ну, давайте рассмотрим эти моменты инерции. Давайте мы перейдем вот к такому цвету. То есть, моменты инерции. Может быть, вернуться даже прям к этим рисункам. Ну, у первого, я говорил, первое и четвертое, они совершают поступательные движения, то есть, вращения отсутствует. Угловая скорость вращения равна нулю. Ну, или, если угодно, там... Радиус, по они, радиус окружности, по которой они вращаются равен бесконечности, как угодно. Это приведет к одному и тому же результату. Можно рассуждать. Здесь у нас остается, значит, что? Второе тело. Вот оно совершает вот такое вращение. Значит, теперь момент инерции второго тела. Относительно оси перпендикулярной плоскости рисунка, то есть вот проходящей через центр масс, чему он будет равен. Момент инерции второго тела, он будет равен следующей величине. Его масса умножить на, у нас была такая величина, как и 2, то есть радиус инерции. Вот как используется этот радиус инерции для определения момента инерции, интересующей нас величины, то есть m2 умножить на и 2. Соответственно, это у нас будет M2 и 2. Давайте я не буду писать каждый раз этот подстрочный индекс кси, но повторюсь, у нас это величины заданы. Вот радиус инерции первого тела, вот радиус инерции второго тела. Значит, относительно центральной оси, проходящей через центр массы, мы выпишем сразу момент инерции по вот такой формуле. Соответственно, все то же самое мы можем определить для... Третьего тела. Вот у нас третье тело. Оно вращается с угловой скоростью омега-3. И значит его момент инерции мы можем вычислить как М3 умножить на И3. И3 у нас тоже дано в задаче. Это определение радиуса инерции, которое мы используем. Задача у нас заданы радиусы инерции. Осталось определить момент инерции пятого тела. Пятое тело это наш каток. Вот оно. Он по условию задачи. Он по условию задачи представляет сплошной однородный 5. Однородный сплошной цилиндр. В принципе, для определения момента инерции цилиндра существует готовая формула. Если у нас цилиндр радиуса R, у нас радиус R5, массы m 5 то его момент инерции относительно центральной оси, то есть I5, будет равен М5 умножить на R5 в квадрате, деленное э, на 2. Вот это у нас будет момент инерции цилиндра. Теперь, кстати говоря, тысячу извинений, я здесь написал радиус инерции в квадрате, радиус инерции в квадрате. И, соответственно, здесь квадратик в квадрате. И здесь то же самое. То есть m5 умножить на r5 в квадрате пополам. Вот теперь мы готовы записать все интересующие нас величины. То есть здесь вот по этой формуле, теореме кинетической энергии, мы записываем. Для первого тела у нас равняется m1, v1 квадрат пополам энергия Для второго тела оно совершает, я говорю, и движение поступательное, и вращение. Значит, вот записываем по этой формуле. Чему оно у нас будет равно? Значит, будет равно 2 m 1 v один квадрат пополам плюс значит момент инерции умножить на омега квадрат пополам. То есть плюс. М2 и 2 квадрат умножить на V1 квадрат делить на R2 квадрат, R2 квадрат, но еще пополаме. Плюс. И здесь то же самое. Это тело у нас совершает, что и а, поступательное движение на третье закреплено, то есть только вращение. То есть остается только вот эта величина от кинетической энергии, определение кинетической энергии. То есть получается момент инерции умножить на квадрат вот этой величины. То есть m 3 и 3 квадрат умножить на V1 квадрат. И вот этот дробь, R2 плюс R3, R2 маленькая, то есть в квадрате делить на R2 квадрат, R3 квадрат. Так, четвертое тело у нас совершает мгновенно поступательное движение в рассмотре То есть вот оно, масса умножить на квадрат этой скорости, ну, я даже боюсь сейчас прямо это все выписывать пополам. То есть, для четвертого тела только первое слагаемое мы записываем. Ну, давайте запишем масса. Нам надо все-таки, наверное, увеличить э, записи. Давайте для четвертого значит это что будет? 1 вторая m1 1 вторая m1 умножить на v1 квадрат. Здесь у нас что будет? r2 плюс r2 Квадрате R3 в квадрате делить на R2 в квадрате R3 в квадрате пополам. Кстати говоря, я здесь пополам не забыл разделить. Забыл. И омега квадрат пополам. Здесь пополам, здесь пополам. Да. Ну и осталось, что для пятого тела. Оно совершает, повторяю, и поступательное движение вместе с центром массы, и вращается вокруг него. То есть для пятого тела Давайте я выпишу, воспользуюсь все-таки современным средством, и распишу чуть вот здесь. Вот. Для пятого тела оно равняется что? 20m1 умножить на v1 квадрат. Здесь у нас что будет? r2 плюс r2 в квадрате, r3 в квадрате. Делить на r2 в квадрате умножить на r3 в квадрате еще пополам. То есть это я записал для пятого тела. Вот это слагаемое. Плюс еще вот это. То есть кинетическая энергия вращательной части движения. Кинетическая энергия вращения. То есть момент инерции умножить на омега квадрат пополам. Ну, давайте записывать это вот здесь. Плюс. Плюс m5R5 в квадрате пополам. Умножить на V1 квадрат R2 плюс r2 в квадрате r3 в квадрате делить на... делить на r2 в квадрате r3 в квадрате умножить на r5 в квадрате. И это все еще пополам. Ну вот, после того, как мы получили такие вычисления, у нас нигде там не вычисляется. Вот, кстати говоря, вот у нас, пожалуйста, от радиуса пятого тела, оказывается, вообще не Вот в чем удобство. Я вот смотрю, автор, конечно, сразу выводит э, численные значения, а сразу подставляет и вычисления. Но вот такое удобство, иногда вот, например, вот такое отсутствие зависимости от чего? Кинетической энергии пятого тела от э, его радиуса. Вот мы здесь видим напрямую что было бы иначе увидеть достаточно тяжело ну что ж вот мы нашли что все кинетические энергии всех тел системы все пять величин то есть все их если мы сложим то есть сложим все величины вот этой пятой строки мы получим левую часть нашей теоремы об изменении кинетической энергии системы теперь нам надо разобраться с правой частью ну что ж Давайте этим начнем разбираться в следующей части разбора задания.